Всем добрый вечер. Меня зовут Валерий Летенков. На рынке недвижимости я работаю с 2009 года. Решили продать свою квартиру, значит вы скорее всего столкнетесь с определенными трудностями. Насмотрелись по телевидению про черных риэлторов, это будет вас пугать. Обращались в агентство недвижимости, комиссии, которые вам объявили, вас не устраивают. Выставляли квартиру в рекламу, прошло много времени, а вот сыны не там. Смотрите мой мини-курс. Проходите по ссылке в правом верхнем углу, я расскажу вам, как продать квартиру за 30 дней.